Всем привет! С вами менеджер видео. В лицензии Creative Commons несколько вариантов. Какой из них нужно использовать для ролика, на котором хотят зарабатывать в YouTube? При правильном использовании лицензии на видео риски сведены к минимуму. Среди тех, кто подписан на мой канал, есть уже сложившиеся специалисты. Им начальные знания не интересны. Но многое тех, кто только начинает осваивать YouTube. Этот видеоролик для них. Из ролика они узнают подробности правильного применения лицензии на видео в YouTube. После этого они смогут развивать свои каналы и зарабатывать на чужих видео. Прежде всего о том, где познакомиться с лицензией Creative Commons. Заходите на эту страницу и читайте вот эту строку. Запомните значок и ее название. Обратите внимание на слова при условии указания автора произведения. Вы можете брать для своего канала ролик, у которого в нижней строке описание есть. Лицензия Creative Commons Attribution, разрешено повторное использование. А теперь познакомьтесь с человеком, который серьезно занимается заработком на YouTube на чужих видео. Он делится с вами ему известными секретами. Хочу продемонстрировать вам, как я заливаю видео на YouTube, а главный вопрос, как я Ограждаюсь от нападок правообладателей с авторским правом. Это видео у меня есть перезалитые с каких-то других. Передачковые, например, и так далее. Вот. Я покажу как Это я делаю. Способ сразу предупрежу. Помогает не процентов, но 90% я думаю он помогает. Начинаем заливать видео. Защищаться мы будем Лицензия Creative Commons Вот это видео мы сольем Сейчас открою Шаблон у меня заранее Приготавливаю шаблон чтобы Описание Теги Плейлист Рассылать я не рассылаю сразу Потом объясню почему Но, Как бы я Стараюсь после загрузки видео рассылать а не во время загружается я расскажу как я обезопашиваю себя с помощью лицензии Creative Commons YouTube. изначально вот когда видео загружается роботы по поиску авторских прав ютуба начинают просматривать его и после они ищут в основном ищут авторские права нарушения это роботы одно видео где не прокатила такая фишка я подавал апелляцию но мне ее отклонили. Вот. Поэтому пока оно не монетизируется. Монетизирует и правообладатель. Но вам помогает у меня есть. Был такой вариант на одном видео, что мне тоже прислали нарушение авторских прав. Я отправил ссылку на лицензию Creative.com. И мне разрешили использовать и монетизировать это видео. Тоже это я в конце покажу. Ну, хватит, я думаю. Так, добавим плейлист. Плейлист обучающее видео будет у нас. Ну, добавить Делаем свой значок. Давайте. Делаем, вот я создал его. открываем Добавляем. Вот он наш значок. Вот такой значок будет. В общем, поехали. Вот наш сайт Главный сайт Creative Commons Вот главная страница Которая предоставляется Тоже по этой лицензии Creative Commons В общем в данный момент На главной странице нам на... Нужна вот эта строчка Loss Лицензис". Открываем Там Загрузилась эта страница вот. Дальше мы вот этот Желтенький треугольничек Нажимаем Флажок Нажимаем его Сейчас еще загрузится. Вот, загрузилась страница. И в этой странице мы меняем следующие параметры. Вот, прокончим. Вот, помогите людям узнать ваше авторство. Вот. Эта часть не обязательно для заполнения. Ну, ну, пишут так. Ну, вот здесь вот мы меняем. Следующее. Берем название видеоролика которая будет в будущем копируем вставляем в качестве автора вбиваем имя определенное или тег, ник или кто-нибудь я забиваю пишу натрий 54 это мой в интернете ник почти везде в играх везде ну и добавляю электронку чтоб не могли каким-то вопросам написать вот мы заполним данный момент вот здесь все изменилось вот она прописалась название видеоролика имя автора ну и лицензия сама и адрес мы берем копируем вот это вот полностью копируем и вставляем в описание к видео в конце, в самом конце, вставляем. Дальше, второй шаг. Вот это лицензия Creative Commons, атрибуция 04. То, что голубеньким выделено. Правой кнопкой нажимаем, копируем адрес ссылки. Копируем. И вставляем. Следующей строчкой. Также в описании. Вставляем. Вот так у вас должно получиться. Вставили это. Расширенные настройки. В расширенных настройках вот эта лицензия и право собственность. По умолчанию здесь стоит стандартная лицензия YouTube. Мы вставляем креативком с указанием авторства. Вот это тоже очень важный шаг. И ну, монетизацию включаем, у кого есть кому. Ну, в принципе, мы и делаем это, чтобы монетизировать видео. Включаем. И поехали. Вот мы вроде все сделали Я объясню почему я это Не ставлю Дальше. Вот выделить Все Сохраняем Запомним еще раз Выделяем Вставляем Дальше Правой кнопкой мыши Копируем адрес ссылки Вставляем Расширенные настройки Меняем лицензию права собственности со стандартной лицензией youtube на creative commons с указанием авторства все. сохраняем идет обработка все лицензию в принципе вот эту лицензию еще раз я вам покажу страницу можно уже закрывать она нам не нужна то что нам надо было мы сделали вот это закрываем скажу в общем вот, сохраним все выходим на наш канал вот, немножко не так, но не столь важно мой канал нажимаю вот он добавилось видео открываем менеджер видео Секундочку, загрузится. Вот, я, вот на это видео мне, как я рассказывал, немножко не получилось поставить. В общем, вот, загружаем. Вот сейчас немножко прогрузится страница, я вам расскажу дальше, что вот уже у нас два просмотра. Вот такой значок у вас должен стоять на каждом видео. Это лицензия Creative Commons разрешается повторно использовать. И тогда если и значок стоит такой, то ну, маловероятно, что правообладатели до, до вас достанут. Но не исключено, что так оно и будет. Вот такое видео у меня есть, топ-10 вариантов конца света. Здесь у меня получилось, что достали меня. Правообладатели написали, что я использую их не видео. Давайте настройки открою этого видео вот здесь я взял подал возражение и выделил вот это вот все что я вставлял от лицензии Creative Commons выделил возражение возражении, вставил и мне разрешили использовать дальше видео согласились с моими аргументами что у меня есть лицензия и так далее вот, как бы прокатило и продал, разрешили использовать дальше монетизировать это видео а вот это видео вот я снял, у нас был праздник. Вот я снял на видео выступление. Исполнение нашей местной группы Тень Пандоры. Вот исполнение ковер на нирван И здесь уже мне не повезло, мне прислали. Ну как бы не страйк. Ну, за, запретили монетизацию этого видео я преподал апелляцию мне отклонили эту апелляцию и вот теперь я не могу монетизировать это видео ну как бы я пока не стал его удалять пускай висит пока я больше его загружал не для монетизации а для показа вот именно этой, как рекламы этой группы вот ребята хорошо играют, есть у них если вы зайдете, посмотрите видео качество видео не очень, но если вы зайдете, то есть там Ссылка на группу в описании к этим видео, на группу ВКонтакте этой группы и на канал бас-гитариста вот, в Ютубе Ну, в общем, поехали дальше по поводу нашего вопроса. Вот, в общем-то, в принципе, и все. Вот мы загрузили видео. Почему я еще раз хочу показать, вот я сейчас запущу это видео я отключил чтобы не мешал всегда первым я сам свое видео просматриваю но здесь как бы не успел вот я просматриваю свое видео всегда ставлю лайк потому что мне мое видео всегда нравится поэтому первый лайк всегда мой вот. дальше и еще такой момент я ставлю в описании в комментарии первой строчке из описания вот я копирую и всегда вставляю в комментарии как бы получается первый комментарий тоже всегда мой ну в общем просмотр идет вот. после того как вы увидели что у вас значок с человечком есть и лицензия как бы сыграла, то вот после того я начинаю рассылать по группам Намеченный материал рассмотрен полностью. Вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за внимание. Если видео было полезно, поставьте пожалуйста лайк. И не забудьте подписаться на канал. Тут найдется еще множество различных рецептов по улучшению видео и канала. Успеха вам в создании и совершенствовании своего видеоканала.